Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу сделать объявление и призвать всех пользоваться вкладкой сообщества. Она находится на, главном, на главной странице моего канала. То есть заходите нажимаете где Сергей Филиппов, попадаете на главный канал. На главную страницу канала, и там есть вкладочка Сообщество. В этой вкладке сообщества можно оставлять: я могу оставлять пост, а вы под ним комментарии. Я предлагаю сделать следующее: вот все заявки на видео, которые мне приходят, а сними видео про то или про это, некоторые темы, есть очень много интересных, на которые я хотел бы снять видео да и был бы готов. Но просто это все в комментариях проваливается, и я потом не могу найти. Запомнить все я тоже не могу. Поэтому я предлагаю использовать именно вкладку «Сообщество», в котором я оставлю пост заявки на видео, допустим. И вы пишите там уже в комментариях заявки сами по себе. Кто хотел бы такое же видео, да, то просто ставьте лайк. Не повторяйтесь, пожалуйста. Не надо писать 33 раза, что «Сними видео там про гипсокартом. А вот пишите конкретно, что, чего и как. Если вы видите... Что есть уже пост, но он, допустим, там вот как, опять же, взять гипсокартон. А вот можно подписать, допустим, сними видео по узко узкой вот специфике какой-то. Как делаете вот в этом моменте. Потому что мне в приоритете, скажем, мне нравится снимать видео для специалистов, кто уже в в теме. Не просто новички, которые пришли, еще не знаю даже базовых основ, но задают вопросы. А вот именно для людей, которые делятся опытом. То есть, кто-то что-то от меня может получить и перенять, и воспользоваться этим. При помощи моего опыта также люди зарабатывают деньги. И это им упрощает в некоторых случаях зарабатывание. То есть, увеличивается скорость производства их работ, от этого они зарабатывают больше денег. Все. И Поэтому пишите вот именно на узкие специфики, мне очень нравится. Я с радостью, скорее всего, буду снимать вот такие коротенькие, коротенькие узкоспециализированные видео. Вот. А на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.